Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Я сейчас нахожусь в ресторане Forest Club. Вот Здесь мы делали небольшую работку, вы сможете это в будущем увидеть. Пока мои сотрудники ухаживают за водными растениями, ухаживают за водопадом, я как раз могу уделить время вам и поотвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в соцсетях. К. Кристаллина. Это искусственные камни или натуральные? Как и откуда вы подводите воду? Можно ли такое сделать на своем участке? Кристаллино. Смотрите. В данном проекте использовались и искусственные скалы и натуральные мы их комбинировали для того чтобы скажем так это был враг это был карьер и мы мы их скомбинировали для того чтобы создать дикую природу и чтобы правильно работала гидротехническая система чтобы красиво падали водопады потому что с того что там было воду красиво нельзя было пустить и соответственно каждую задачу надо рассматривать отдельно вот то есть если Допустим, на участке нету скалы, то на большом участке, например, ее можно создать искусственное, просто плавно поднять так, чтобы это ну, не было, не выглядело насыпью. Да? То есть плавно, плавно, плавно видоизменить рельеф, например, за счет строительства водоема. Воду мы подаем со скважин обычно, гидротехнические сооружения позволяют воду держать на каком-то определенном уровне. За счет работы водопадов вода испаряется. Вот, и она дополняется, пополняется со скважины. По поводу работы на э, вашем участке, то есть мы с удовольствием можем э, сделать проект и построить на абсолютно любой э, по размеру территории. И такой, такой опыт у нас, собственно говоря, есть. Контакты человека, который может э, ответить вам на все вопросы, проконсультировать по дальнейшим действиям, в описании под этим роликом. Фролов Дмитрий. Костя, а посоветую источник или литературу почитать по системам фильтрации. К сожалению, тебе не могу ничего толком посоветовать по этому, по этому поводу. На сегодняшний момент этот э, процесс, он эмпирический. То есть это, надо вот, это, это с помощью собственного опыта, с помощью каких-то экспериментов решается, э, реша, решается проблем, вопрос фильтрации. Почему? Потому что э, если в бассейне... Э, фильтрацию можно определить по параметрам воды то естественном водоеме э, это сделать практически невозможно потому что параметры воды постоянно меняются они меняются из-за температуры окружающей среды из-за количества солнца из-за количества того что в эту воду попадает это может быть почва или там отмершие растения рыба корм рыбе все что угодно если делать биологическую фильтрацию то честно скажу я лучше тебе лично посоветую Наверное, как это сделать просто на, на, данном, на данном конкретно взятом объекте. Есть много информации у поставщиков оборудования для водоемов. То есть это напорные фильтры, все. но я этой информацией не пользуюсь, потому что считаю ее недостаточно достоверной, корректной. Потому что все-таки после, э, после использования этих фильтров все-таки ну, не достигается тот эффект, который, который мы хотим достичь. Короче, пиши в личку, называется. Денис Коробейников. Константин, большое спасибо за познавательную информацию. Рубрика «Ответы на вопросы» крайне полезна. Разрешите задать вопрос по организации естественного пруда. На моем лесном участке примерно гектара занимает биоплата. Планирую углубить его на 5-6 метров. Грунтовые воды высокие и с дождями в Ленинградской области. Тоже порядок. Поэтому не пересохнет. Однако во всей во всей литературе, которую я изучил, написано, что в естественных водоемах не никогда не достичь прозрачности и чистоты воды при таком большом водоизмещении. Ни насосами и фильтрами, ни, ни биоплата. Хочется узнать ваше мнение на этот счет. Есть ли смысл браться за такое начинание, не имея опыта? Или есть вероятность получить получить за болоте участок еще сильнее да, Денис, отвечаю на вопрос информация действительно правдивая что в естественных водоемах очень трудно получить прозрачную воду это, это, это, это из-за того что из почвы грунтовая вода постоянно подпитывает э, водой э, водоем питательными веществами питательными веществами которые и загрязняет воду, и создается вот этот вот э, ну, зеленый зеленая ⁇ тина, паутина, вот, и зеленый цвет воды, сине-зеленый водоросли. Кроме того, как, если вы в естественном на водоеме начнете перегонять воду насосами, то это еще больше усугубить э, ситуацию, потому что насосы будут создавать обратное давление, вот, и подсасывать, еще больше подсасывать воду из грунта. И, соответственно, грунтовая вода наличие наличием минералов. Вот. Даже самая чистая артезианская вода, наличие минеральных веществ, она служит загрязнителем для воды. Но, что я посоветую? Выход есть? Какой выход? Какой выход есть? Значит, углублять водоем вы можете, но это не спасет его от загрязнения. То есть, биоплата, наоборот, действует тогда, когда глубина небольшая. Вот Что я посоветую? Я посоветую вам оставить от берега достаточно хороший размер э, отмели метра два два с половиной высадить в этой отмели растения это возможно осока, вот камыш тоже можно но просто потом с ним возможно придется сильно бороться это те растения которые которые корневой системой хорошо э, связывают грунт и они действительно хорошо фильтруют воду вот и э, в естественном водоеме если нет постоянного, постоянного движения грунтовой воды, оно никогда не вытекает, не наполняется. Короче, в естественном водоеме лучше всего, э, лучше всего воду не двигать. В обычном, простом стоячем озере будет вода чи чище, чем э, если вы будете использовать насосы. Единственное, что вам нужно будет поселить в это озеро полезные бактерии. Вот. Для этого нужно просто подобрать в вашем регионе бактерии для очистки э, воды э, в естественных прудах. Друзья, спасибо за внимание. Вот, задавайте вопросы. И мне совершенно несложно на них отвечать, потому что я все равно это делаю в перерывах своей работы. Вот, мне это приносит удовольствие, радость и счастье. Поэтому до новых встреч. Пока. С вами был Костя Юдин. Ваш ландшафтный архитектор.